Всем добрый день. Вот если я до всех слов, да? Угу. То где я, откуда я начинаюсь, если там вот пустота и тишина и ничего? Вот и смотри туда. Если вот такие как ум начинает описывать пустота и ничего, внимание, значит, туда направляется. Верно, туда идешь. Можно также сказать, ты везде и нигде. Поэтому тоже какой-то источник, который, когда говорим, вернемся к своему источнику, там уже в уме рисуется некая точка, откуда якобы возникает. Но на самом деле это абсолютно не так. Где эта точка, откуда это возникает? Можешь ли ты ее найти, обнаружить? Ну вот когда я смотрю, я ощущаю это как как, ну просто растворение вообще, ну, тотально в свете, я не знаю, в пустоте, в свете, и просто тотальное растворение и все. Ну как я могу оттуда смотреть? Тогда откуда смотрение? Получается, отовсюду. Mm. Сразу начинает ум включаться и начинает искать, за что зацепиться, потому что у него там нету рамок границы, и он начинает паниковать ему вроде как такое состояние хорошо блаженство да тишина покой вот но ум сразу начинает где где куда за что зацепиться да есть такое наблюдается но не ведитесь вообще на самом деле перед абсолютным пробуждением атаки ума он начинает метаться если это хорошо, хорошо свидетельствуется значит ты уже понимаешь ты этот ум свидетельствуешь он тебя не может поэтому ему страшно он пугается он теряет все опоры потому что когда мы смотрим узко то есть через умственные концепции через какие-то убеждения через знания то есть он привык по этой карте туда-сюда гулять, ему эта территория знакома, и он считает себя здесь же господином. Эту карту убрали, все, неизвестность. И для него это самый огромный страх. Но поначалу. Но он начинает паниковать. Ему нужно за что-то зацепиться. Одно знание, другое, третье, молитва, медитация. Что-что. Начинается перебор такой. Вот-вот. У меня так и есть на самом деле сейчас, но это все происходит. Я уже не знаю, за что зацепиться, потому что мне кажется, что он стал такой беспокойный ум. Я его постоянно начала обнаруживать. Постоянно его вижу, как он разворачивает эти все картины. Какие-то периодические панические атаки. То есть вот, раз смотрю, развернул там с этим вирусом, уже сценарий проиграл кучу, вижу это все, потом вижу как он беспокоится, то медитация ему нужна, то молитвы пойди, то мантры, все вот это перебирается в голове, и не знаешь за что хвататься, я это все как бы наблюдаю. И мне кажется, да, вроде как понимаю, что... А вдруг это он вот такой беспокойный стал, потому что я не практикую там никакие мантры, никакие молитвы, духовные практики, может быть. Поэтому он такой стал беспокойный. Угу. Ну ты попробуй, попрактикуй молитву, почитай. Есть ли у тебя изнутри импульс? Вот когда мы приближаемся к своему естеству очень близко-близко вот все что он понабрался все в чем он считал себя компетентным да, все начинает выплевываться потому что он таким образом все равно пытался выжить и пытался там что-то сделать что я что-то делаю на самом деле он ничего не делает вот таким образом идет присвоение таким образом он ну говорят же там становится хозяином якобы там якобы хозяином, но это игра внутри его самого же. А когда он к естеству, на самом деле, он-то не умирает, он не знает, что такое умирать, он просто растворяется в источнике сознавания. Да, для него это смерть, и он вот пытается хоть за что-то зацепиться. Но здесь все опоры, все уходят из-под ног все, и вот такая неизвестность. И на самом деле это самое лучшее, что может произойти вообще. Здесь просто нужно не вестись. И он потом в этой же неизвестности, как казалось ему, если вот глубина он на самом деле глубочайший отдых идет. По факту что происходит? По факту это происходит ну, как бы осознанное умирание, да? ума, не вас, вы не можете умереть, потому что вы никогда не рождались. Фишка в том, чтобы обнаружить истинную природу самих вас. Вы не есть этот ум, ум случается в вас. И вот это обнаружение, явное обнаружение, и не только на уровне понятийного аппарата, а на глубочайшем вот этом переживании, где сам переживающий исчезает. Вот это и есть просветление. Многие стремятся к пробуждению, к просветлению, и они думают, что там какие-то блаженные состояния. Блаженные состояния, они это, ну, как вторичны, понимаете, вторичны. Не в этом суть. Но если вы начинаете именно искать блаженное состояние какое-то, то есть это. Ну, не туда движение. То есть ум захватывается за это, опять очень тонко присваивает себе, он опять хочет это же самое блаженное состояние словить. Это не об этом. Это когда вы действительно продвигаетесь, вот все ваши вот эти образы, все маски слетают, вы перестаете имитировать, и система ваша, в баланс приходит и ощущается это такими э, ощущениями как легкость э, такой покой какой-то безмолвие все это движение верно туда но не залипнуть на этих состояниях глубже пройти проникнуть потому что здесь еще очень тонко гормональный фон включается еще очень тонко гормоны работают а гормоны это что это зависимость все равно от внешнего И тут, когда вы идете вот именно в самоисследование, действительно, ну окей, вот отличное время. сейчас все там по домам, на самом деле, вот внутри этого тела, вообще внутри меня, не только этого тела, глубочайший покой, безмолвие, потому что есть знание, что всегда все к лучшему происходит. И, всегда, и вообще это все филем. И вот обнаружить того, кто фильм смотрит, вот это первостепенно. Это абсолютно нейтральное какое-то состояние. В вас могут случаться и боль, и радость, и какие-то еще различные явления. Но вы на них уже не залипаете, вы не страдаете по этому поводу. Здесь, с одной стороны, это беспристрастие, Абсолютное беспристрастие. В глубине вас всегда покойный, поколебимый. Вы уже его вспомнили, обнаружили. Этого вот единожды достаточно. И, а вовне могут произ, происходить различные события. И вот у вас некая сенситивность. Иногда эти события настолько вы это все. Пропускаете, знаете, это вот как через ветер через вас проходит. Вы ощущаете этот ветер, очень тонко ощущаете. Все эти события очень тонко ощущаются, переживаются. Но нет по поводу этого никакого страдания. Боль, возможно, становится намного ярче. Либо радость тоже самое намного ярче становится. Потому что вы уже всем, всей собой, всем собой ощущаете все это. Поэтому, если мы будем говорить а, действительно об еди, о единстве, да? о том, что вот единое сознание, и если это переживаемое, это уже, а, а то, что переживаемое, это ваше внутреннее знание, но тоже за него, как, знаете, не цепляйтесь, оно приходит, уходит, это все волнами, то действительно ощущается... Я не знаю боль каждой сорванной травинки то есть это все о вас и вот это вот все что происходит когда вы сталкиваетесь с каким-то человеческим невежеством там очень много трепа сейчас идет очень много там мнений каких-то еще что-то кто об этом вообще говорит смысл вот этого обмусоливания и какое-то мнение по этому поводу иметь. А в данном случае, когда вы пробуждены, информация пришла на неплохая, не хорошая. Все прозрачно, все на своем месте. Всегда нейтрал. Понимаете, ум как работает? Вот ему что нужно себе доказать, какие у него убеждения там есть он из этой нейтральности вытянет эту картину и будет на это вот сюда же смотреть. Поэтому, когда там идут какие-то такие, что, что там низковибрационный какой-то вирус, высоковибрационный, вы глубоко спите вообще, какие низковибрационные вирусы, если вы действительно вспомнили себя, вот, то есть вы не подвержены вообще никакому вирусу. Если даже вирус а, славливается, ваш иммунитет настолько стойкий, он там все вот это быстренько-быстренько, то есть полная, как сказать, сонастройка идет с новым. Поэтому вот сейчас... Действительно, развернуться и те, кто считал там, себя пробужденными, просветленными и так далее, посмотреть явно, задать себе вопрос и честно, искренне ответить. Боюсь ли я за это тело? Есть ли у меня страх умереть? И открыться всем, всем этим страхом, и смотреть ярко в, эти, в этот страх. Не надо там кому-то отвечать, вы с совестью со своей вообще. Будьте искренни. Что такое совесть? Это в согласии с вестью, с вестью, которая идет из глубины в вас вообще. Из духа вашего. Поэтому для очень многих это отрезвляющая ситуация. Здесь каждый сядет наедине с собой пересмотрят все ценности свои, все отношения, все вываливается. Потому что действительно, когда случается абсолютное пробуждение, ничего не остается, никакого там знания по поводу чего-то, никакого определения. Все есть как есть. Ты встречаешь любое явление с глубинной радостью и вот этим непоколебимым покоем внутренним. И здесь, в этом фильме, это тело по моменту будет делать то, вот важно делать именно то в согласии еще раз со своей совестью. Потому что в каждом э, индивидуальном «я», пока оно считает себя индивидуально, все равно заложен э, вот, этот, вот эта вот программа э, «самовоспоминания». И поэтому кого учить вообще сейчас, кого спасать? Сами себя обнаружьте, распознайте всю эту игру, как все это мозг воспроизводит, как он вообще все это на экран сознания начинает красками красивыми. Рисовать. Хотя, а вот можно, еще, знаешь, вот все время мозг рисует вот эти вот панические, да, атаки, вот, ну, и с вирусом связаны вообще, и с жизнью, и там, не знаю, с детьми, и вот, куча всего. И в какие-то моменты он, как, знаешь, вот, помимо панических атак, страх растворится, потому что, вот, знаешь, бывают такие моменты, когда в людях видишь прям вообще, вот, видишь себя что тебе надо проработать какие-то моменты, и как будто как растворяться начинаешь в этом. И он сразу обнаруживает это, и сразу как выскакивает да, из этого состояния. Ну, это его игра только обнаружит, потому что раствориться-то, кто боится, сам же ум, ты-то, ты себя обнаружишь, <сям> истинную. <сям> <сям> <сям> <сям)> То есть для каждого необходимо вот, очень четко и ясно понять откуда идет ваше же говорение с какой точки а, ты и ты да я маленькая и я вот а, пока еще раз нужно искренне быть и действительно когда возникают страхи сесть и посмотреть на само явление страх что это такое не подвергаться общей там какой-то панике. То есть, если вы действительно прочитали и почувствовали и смотрите, что у вас начинается какая-то паническая там, атака и страхи начинает одолевать. Сесть на задницу на свою и спросить себя же изнутри, почему такое происходит? Значит, я еще зависима от внешнего. И начинать э, двигаться внутрь, когда вы начинаете продвижение к своему естеству, действительно из вашего подсознания полезут все, все, все то подавленное, все, что вы вот туда вымещали, это естественный процесс самоочищения системы, это генеральная уборка. И здесь очень явно смотреть, что все, что вываливается на экран сознания, все ваши страхи, они вами осознаются, но они вас осознать не могут. Они вами осознаются, если они вами осознаются, если они вымещены уже на этот экран, они это значит вами не является, это то, во что вы глубинно веровали где-то там, и вот этот процесс самоочистки он происходит. То есть любая идея, с которой вы отождествились, она будет вываливаться. Здесь прежде всего необходима глубочайшая бдительность и тотальная ясность. Не повестись. А, не на одно определение ума. Не важно, что он будет там вам говорить. Какие сказки рассказывать, какие диферамбы петь. О хорошей жизни, о плохой жизни, о страхе. И когда возникает вот этот страх, да, смерти там, как мы все боимся, на самом деле, кто боится? Давайте его рассмотреть. Кто боится этот страх смерти? По факту, если возьмем тело твое, схлопнулось, все, все, вот это вот перестало существовать, тогда как, чего же по настоящему и кто боится? И вот такие вопросы, они разворачивают на а, глубинное самоисследование. Вот эту вот всю шелуху, которую вы понабрались, выплюньте вообще. Даже то, что я говорю, быстро все это выплевывайте сами, сами задавайте свои, задавайте себе вот глубинные такие вопросы. Так, окей, страх смерти, мы можем пойти сейчас, да? Как до этого, если вы там шли, там, ну, какие-то практики делали или еще что-то, там медитации. Но любая практика или медитация это опять-таки убегание. Вот, вот вы столкнулись ну, с, с этим страхом. Вот все, все мы умрем, я тоже там умру. да? Все, что дальше. И вы начинаете, кто умирает? Кто боится? Если вы внимательны к тому, что происходит, недаром говорят, что каждое утро ты рождаешься вновь. Вот смотрите, еще раз, очень часто об этом говорю в, в каких-то встречах, да. Тело засыпает, вы видите сон. Кто видит сон? И во сне что-то происходит. Вы знаете, что вы спите. И вы когда такие... Вы даже там уже что-то можете там пережить, посреди ночи проснуться. Ой, какой страшный сон. Вы знаете, что вы спите. Вся фишка в том, что когда тело с утра просыпается, глаза открывает сознание через это тело открывает глаза, это тот же самый сон. Это та же самая игра сознания. Но вы поверили, что это правда, что это реальность. Поэтому отсюда вы считаете, что я человек, вы считаете, что вы родились такого-то числа, такого-то числа, придет э, тетенька с косой. И, соответственно, отсюда все страхи. А, ну еще, конечно, вот в этой беготне вообще конкретно засыпают. То есть за внешним гоняются. И там статусы какие-то свои, неважно, что там. Карьера, творчество, отношения, все это вообще мимо, все мимо. И это страшно. Для ума, который привык считать, что это вообще все правда, у него есть уже пути входа и выхода, как он считает, у него есть карта по которой он ориентируется, воображаемой ему же реальности, воображаемой реальности. И настает такой момент, когда это все-все, все исчезло, все убрали. Но ведь кто-то это все осознает. И пробуждение, это когда ты в ясном, состоянии сознания, в осознавании вот это вспоминаешь. И вот эта стадия глубокого сна, когда схлопывается все восприятие, когда нет никакого сна, ты не видишь, но ты в тот момент вся система глубинно отдыхает, там не возникает никакого я, ни того, кто себе что-либо присваивает, никакого воображения. Вот эта стадия она вровень с вот этим абсолютным просветлением и вот это постепенно постепенно уже в, ос, в вот в бодрствовании уже, уже то есть ты осознаешь что есть стадия бодрствования сна глубокого сна ты же это осознаешь кто это осознает разворачиваемся туда осознавание этого есть потому что после того как опять случилось Оп, ты говоришь, как я хорошо выспалась, отдохнула. И когда ты помнишь об этом, когда тело просыпает глаза, и ты помнишь об этом, ты уже не затрачиваешь ни биологической энергии на поддержание каких-то вот этих вот социальных ролей, вот этой игры, потому что ты понимаешь, что нет того вообще, кто бы играл, Поэтому нет того, кто хочет выйти из этой игры. Это просто фильм все. Это все снится. Это все на экране сознавания. Но здесь уникальная возможность это все проживать через тело, чувствовать, вкушать. Это как фильм в 100D.